Привет, ребята, еще раз. У нас сейчас на обзоре будет новый чемпион Лилия. Это как я понимаю, лесник будет. А куда занесет его мета, это к сожалению, мне не ясно. Ну, давайте поговорим с ней. О ней, точнее, соответственно, эти ролики я делаю как всегда с одного дубля. Я не готовился, и вместе с вами буду смотреть, что за скиллы, что за умения. Поэтому не обессудьте, если буду тупить и нести какую-нибудь хуйню как всегда. Очень прикольно двигается, на самом деле. Я пока бежал, он меня напомнил... Почему-то Бэмби. Не знаю почему. Из мультика вот старого Бэмби. Такая бегает. Так, давайте попробуем сначала контр 1 нажмем. Что она делает? Тишина на контр 1. Контр 2. Покажи, какая ты понятно ладно понятно возвращение смотрим понятно не ну прикольно двигается прикольно анимация мне нравится интересно сделать анимация ладно Я поехали не о вас, мистер корень так, давайте посмотрим по умениям. Так, пассивное умение. Называется «Посох снов». Умение Лилии накладывает усыпляющую пыльцу, которая наносит магический урон в размере 5% от максимального запаса здоровья в течение 3 секунд. Это получается типа как Леандра. Ли Шифт... Э Нажмите Shift, чтобы получить дополнительную информацию. Жмем Shift. За время действия усыпляющая пыльца можно нанести не более 61 урона лесным монстрам. Понятно, пассивочка. Первое умение называется Q. Удар природы. Пассивно. Поражая врагов умениями, Лилия увеличит скорость передвижения на 11% на 5 секунд. Эффект суммируется до 5 раз. Это получается сколько? 55% может ускориться. Очень круто. Так, Давайте активируем. Так, если прокачка. Давайте, вторая часть. Активная Лилия совершает круговой удар своим посохом, нанося магический урон врагам, плюс чистый урон тем, кто наносится на краю области поражения. Так. Когда я держу посох, то чувствую... То есть это как Кьюшкалги Крима. Так, давайте... И, так, если мы здесь удариться по краю то он будет чистый урон, да, наносить. Так, так тем кто хочет накрыть область uh -huh. если прям в упор а это пыльца если мы в упор так как как она должна ударить Привет, ну, край человек. области, вот смотрите, ребят, Но давайте пока. еще раз Лилия совершает круговый удар своим посохом, нанося 180 магического урона врагам Плюс 184 чистого урона тем, кто находится на краю области Ну, наверное, вот эта область, да, имеется в виду, ребят Ну, вы поняли, да? Так, по прокачке, что у нас будет увеличиться? Скорость передвижения, чистый урон будет увеличиться и магический урон Понятно Второе умение Ой, осторожно Лилия с размаху бьет из-за всех сил своим посохом, нанося 186 магического урона. А врагам в центре... А, ага, смотрите, давай так. Лилия с размаху бьет из-за всех сил своим посохом, нанося 186 магического урона. Урон врагам в центре увеличивается до 550. Офигеть. Давайте смотрим, что это. Ага. Вот так вот она, типа... Получается, видите, есть небольшая задержка, да, и то есть выбираете умение, проходит несколько доли секунд, да, перед тем, как она ударит. Так, все, хватит, так, давай, если мы... Бьем, так, 148. 240, да, несли. 600, да. Получается, прям в центр надо, видите, она такая маленькая. Кера попадет движущуюся в цель, которая будет двигаться. Понятно, по прокачке что у нас будет? Урон, перезарядка, ясно. Третье умение, вихревое семя. Лилия бросает вперед вихревое семя, которое наносит 227 магического урона при столкновении с врагами. а Также раскрывает их и замедляет на 25% на 3 секунды. Ну, неплохо то, что идет раскрытие на 3 секунды почти. Если Лилия промахивается вихревым семенем, она продолжает катиться, пока не столкнется с врагом или элементом ландшафта. Интересно, как это у меня выглядит. Давайте вот так попробуем. Как ты думаешь, так. добрых снов желают от чистого сердца? Да ладно, чуть-чуть через -чуть, всю карту можно херачить. <свист> Хереть, ладно. В эту вот серенце. Можно и так, да, кинуть получается. Типа как Зигса, да, типа? меня? По прокачке, что у замедление. Так, ее будут прокачивать, наверное, во вторую. То есть, сначала Q, потом будет Eшку прокачивать. И Ульта. Абсолютно. Все вражеские чемпионы, на которых действуют всплывающие пыльца, становятся сонливыми на полторы секунды. После этого они засыпают на две секунды. При пробуждении от урона они дополнительно получат магический урон. Так. Нажмите контр. Ага, все понятно. Очень странная ульта, я так и не понял То есть, Ой, получается, если венок. мы к нему. А, можно применить его. То есть, если вы в толпе влетаете Нажмете хилочку И тут жулку прожимаешь И получается, по всем врагам Дается сон Что не подразумевает, смотрите, ребята Становятся сонливыми на полторы секунды Что это имеет ввиду сонливыми? И после этого засыпают. Ладно, сон есть, как у Зои, да, типа это стан на 2 секунды. А сонливость это, типа, они вот замедленные или. Я не знаю, что имеется в виду сонливость. А там действия ульты. В каждом человеке Так отсюда достала. Давайте подальше пойдем. Давай лошадочка. Беги, беги моя пони. И пытаемся прожать ульту. Только столкнется. Да, действует почти, почти по всей карте. То есть ты ешку кидаешь. Это. Ой, я сейчас могу не попасть. Или это все время-то в стане стоит. Очень Птическое надо и в игре уже сильный. прояснить данную, данный феномен. Ладно, ребят, не буду затягивать надолго этот видеоролик. В принципе, умение показал. Как герой выглядит показал. Фейс красавчик. Жми лайкос, подписочку, если тебе понравилось, не понравилось. Ставь дизлайк. Любая реакция будет приятно. Давайте, ребят, всех люблю. Всех обнимаю, всех целую. Пока.